Так приветствую вас, скорпиончики обычно вы самый первый просите прогноз поэтому начинаю сегодня с вас посмотрим что ожидает вас в сентябре какие сферы жизни будут наиболее активны и ну, где что вас будет подстерегать значит 1 сентября очень благоприятный день поскольку марс делает благоприятный аспект к юпитеру и это будет шанс что-то решить, какой-то очень важный вопрос. Для вас это сектор работы и кредитных денег. Ну, деньги, которые вам должны или вы должны, ну, или просто это деньги партнеров. Ну, например, если кому-то из вас там, задолжали по зарплате, то наверняка в этот день с вами рассчитаются. Это будет четверг, рабочий день, так что вполне реально. Также день благоприятен для поездок, для подписания договоров. Ну, очень-очень обещают быть удачным. Главное не сидеть без дела, не терять его напрасно. Далее, начиная с 1 по 3 и с 15 по 18 будет два раза формироваться от Меркурия очень интересный аспект, который называется «Оппозиция». Давайте посмотрим, где наш Меркурий потерялся. А, вот Весах. Он будет формировать оппозицию к Юпитеру. Для вас это будет тема, связанная с какими-то тайными делами, с переездами, причем такими, знаете, кардинальными переездами. Это может быть даже для кого-то ситуация, может выглядеть как эмиграция или, ну, или просто поездка, дальнее путешествие. Так вот здесь возможны некоторые сложности, возможны какие-то ошибки, что-то куда-то нужно будет отложить, что-то доделать, ну, чего-то может не хватать. И ну, не очень благоприятный день для того, чтобы дни для того, чтобы заниматься вопросами, связанными с чем-то иностранным и далеким еще это интересно если вот у кого-то из вас что-то не получится там, с 1 по 3, то что вы запланировали по этим темам то может быть еще вторая попытка осуществить это с 15 по 18 ну если будете бронировать какие-то билеты то постарайтесь быть максимально внимательными то есть время когда увеличен риск ошибок еще тут момент такой могут быть какие-то сложности либо необходимость обратиться в лечебное заведение, может быть, что-то по здоровью. Будьте максимально внимательны к своему здоровью в это время. Следующий аспект – это переход Венеры из Льва в Деву. Чувства, наконец-то, у многих станут более спокойными, но проявление этих чувств более разумными, сдержанными, будет больше необходимости заботиться о своем ближнем, о своем любимом человеке, показывать свои чувства не на словах, а на деле. Очень хорошо в этот период заводить знакомства, которые будут основываться на практичных каких-то вещах в большей степени, чем на идеализации и внешней картинке. Взаим, быть друг другу взаимно полезными. До 29. Числа Венера будет находиться в знаке Зодиака Дева После 29-го она уже перейдет в Весы Если, Знаете, в чем различие между Весами и Девой? Если Дева она больше ну, думает о собственной пользе Она практична по отношению к себе То Весы уже в большей степени думают о своих партнерах Иногда даже в ущерб себе 10 сентября произойдет два интересных события. Первое ⁇ это полнолуние. Я на полнолуние все-таки, наверное, сделаю отдельный прогноз. Рассмотрю его более подробно для каждого знака зодиака. А вот по следующему аспекту я сейчас пройдусь. Это переход Меркурия в ортоградное движение. До 23 числа он будет находиться в весах, затем он перейдет обратно в Деву. До 1 октября он будет ретроградным, что значит ретроградным это значит что все вопросы связанные с дорогами с путешествием с информацией будут пересматриваться будут подвергаться каким-то сомнениям каким-то сложностям хорошо на этом периоде продавать автомобили технику а вот покупать ее не очень хорошо также хорошо чинить учитывая что он будет находиться в вашем 12 доме значит здесь снова идет отсылка к решению каких-то застарелых вопросов которые были отложены на потом это может быть как и необходимость пройти какое-то обследование ну что-то завершить что-то завершить, то до чего у вас раньше не доходили руки а еще это могут быть встречи с друзьями тайные даже встречи по 12 дому. Ну и дороги тоже могут быть, для кого это актуально. Кстати, хороший период, чтобы поехать отдохнуть, ну, в принципе, для отдыха, для отпуска, у кого будет такая возможность. Потому что сейчас вы находитесь на периоде спада своей активности, думать тяжело, действовать тоже как-то не сильно охота. Лучше в этот период как-то переключить свое внимание на что-то другое, более спокойное. Также на ретроградном Меркурии нежелательно желательно устраиваться на работу, если вы хотите, чтобы она была долгосрочной. С 13 по 16 сентября Марс будет образовывать квадрат к вашей Венере. Причем здесь будут задействованы темы встреч, встреч с дружеским окружением, может быть получение финансов. Ну, я хочу сказать, что эти несколько дней они крайне неблагоприятны, высокий шанс. Раздражение, не помириться, поссориться, не получить желаемого. В общем, желательно в этот день ну, ни с кем не конфликтовать в эти дни. Далее у нас Венера будет в аспекте к Урану, будет в Тригоне. Это очень хороший аспект, благоприятный. Знакомство. С очень большой долей вероятностью, поскольку Уран находится в вашем седьмом доме партнерства, Венера в одиннадцатом, значит, кто-то может к вам прийти из дружеского окружения, из коллектива. Ну, Наверняка вы с этим человеком уже сталкивались, но может быть знакомство где-то там знаете, в толпе, например. Но по урану, да, может быть что-то неожиданное, тем более этот уран, он еще и с узлом северным, а узел показывает на ну, то, что вы можете это что-то получить по судьбе, какое-то выгодное для вас, ну, может не выгодное, а просто важное для вас кармическое знакомство. Главное, чтобы 21-24 вы были осторожны в финансовых тратах и не голова не летала в облаках. Не стройте излишних иллюзий, потому что тут идет оппозиция. И это раз, два, три, четыре, пять. Да ох! есть шанс влюбиться, потерять голову, вообще наделать каких-то дел. А потом очнуться и подумать, а что же это было? Ну, судя по ретро может появиться, опять же, какой-то товарищ или подруга из прошлого. Судя вот по этому аспекту, от Венеры к Плутону, 23 до 26 Тут будет вообще чудненькая Ситуация, которая может указывать На очень благоприятное время Для того, чтобы установить С кем-то очень важные для вас отношения Также этот период благоприятен И для финансовых поступлений Поскольку тригон от Венеры К Плутон, он придает чувственность Дает необходимость В своем сексуальном проявлении Получить желаемое при помощи Мягкого сексуального усилия с 26 по 28 не провороньте эти дни крайне благоприятные для получения какой-то финансовой помощи, финансовой поддержки, ну или просто физической поддержки прямой. Для дел, связанных с недвижимостью, с какими-то моментами, с домом, с семьей, с родственниками. Но есть шансы или помириться, или найти какой-то компромисс, смотря, что у вас там было. Но есть шанс сдвинуть дело с мертвой точки и добиться желаемого результата. В эти дни вы будете очень сильны. Ну, 25 у нас будет новолуние. Новолуние будет в весах. Это говорит о том, что многие как-то пересмотрят свои партнерские или будут пересматривать свои партнерские отношения и будут как-то в большей степени настроены на компромисс во взаимоотношениях со своим партнером ну и как я уже говорила в конце месяца Венера переходит в весы и своим финальным аккордом приближает солнышку, оно наконец-то закрывает этот месяц Конец месяца обещает быть достаточно приятным, благоприятным, удачным, ну как хотите, так это и называйте. И вообще, если вы заметили, сентябрь вроде как более-менее совсем неплох, особенно его вторая половина. Ну что, желаю вам прекрасного месяца, ставьте ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, кто не подписан, и до встречи в следующих прогнозах.